Калмыки, особенный народ, обладающий высоким уровнем великого мистического сознания, которая была заложена изначально как простая языческая вера. Все монголоязычные народы обладают высоким потенциалом духовного сознания, предки которых, чтобы жить в гармонии с природой, поклонялись духам земли, воды и предкам. Но эта связь сейчас у нас прервана, потому что потомки оторваны от предков, потеряли жизненную силу. Пришло время очищать свои рода, чаще проводить обряды на земле предков, поклоняться духам земли и воды. Постепенно все, придут, постепенно все придут к этому, потому что происходят потери в родах, болезни, алкоголизм, несчастные случаи, разводы, однополые браки и так далее. А также засуха, пожары, загрязнения окружающей среды. Обрядами можно очистить. Так иначе соединить предков с потомками, чтобы они благословили и открыли дорогу на успех. Поднимается духовный уровень самосознания людей. По-другому начнут мыслить, легче будет на душе. Рассеются негативные мысли, страхи и сомнения. Потенциал родового древа будет расти. Если проводить обряды, потомки будут крепко стоять на ногах. Род будет расти и процветать, а это значит материальное благосостояние, здоровье и успех. У калмыков обрядами можно изменить карму в лучшую сторону, чтобы грехи, чтобы грехи предков не повлияли на судьбу потомков. И мы, калмыки, должны прийти к своей первоначальной вере, которая поднимает наш народ на высокий уровень духовного сознания. Если духовный мир человека богат, то внешний материальный мир сам придет к человеку. И тогда Калмыкия поднимется и будет процветающей республикой. Вот поэтому нам нужен сейчас духовный калмыцкий центр Саганавы, где будут проводиться обряды с знающими людьми, обладающими генетическими способностями Сякюста, куда могут прийти люди со своими проблемами, где могут принять своих родовых Сякюсен. Покровителей. Цаганава, носитель духа рода, является покровителем всего калмыцкого народа. Мы, Калмыки, идем под большой защитой цаганавы и духов предков. Будущее за Калмыкии! Дорогие друзья! Год благодарности Его Святейшеству Далайламу в 14-м. Приуроченные к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакемуни» «Сокровищница духовного наследия калмыцкого народа» издан альбом «Далай-Лама» Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в центральном хуруле.